Сегодня я постараюсь ответить сразу на несколько вопросов. Это какие же крутые бесплатные игры существуют для мобильных и планшетов с установленной операционной системой Android или iOS? И второй, какие же лучшие игры для мобильных и планшетов существуют на сегодняшний день и заслуживают нашего внимания? Ссылочки на игры будут в описании, ну а мы начинаем, друзья! Ну, начну я, пожалуй, с такой игры, как Talion, новый мобильный ммо RPG, которая теперь доступна и в России. Да-да, друзья, вы не ослышались, дело в том, что до некоторого времени она была недоступна у нас, а только лишь доступна была в Азии. В ней нас ожидают ПВП и ПВР бои в режиме реалистичного времени с другими игроками, многочисленные возможности персонализации вашего героя, возможность редактировать уникальный облик, костюмы, крылья и даже ездовые животные. Также данная игра порадует нас достаточно современной и потрясной графикой, которая поможет рассмотреть нам все детали нашего героя. Коротко про геймплей. После старта нам на выбор предлагается 12 навыков и 9 пассивных умений, которые комбинируются в 8 уникальных умений. Залогом успеха в поединках станет правильное использование боевых навыков, а также распределение ролей в команде, тактика и стратегия. Немного потренировавшись и попривыкнув к навыкам и вы без труда станете великим всея-нагибатором всего, что движется. Ссылочка на игру в описании качайте, качайтесь и наслаждайтесь графоном и геймплеем. Ну а мы переходим к следующей игре под названием «Одмар». Это новый приключенческий платформер, события которого разворачивается в мире, вдохновленном скандинавской мифологией. Нам предстоит играть за викинга по имени Одмар, которому предстоит найти себя в собственном племени. Приключения начинаются сразу после того, как наш персонаж получает магические способности после поедания гриба, который ему дала лесная фея. Твоего рода допинг получается. На исследование мира нам будет предоставлено аж 24 живописных уровня, нарисованных вручную. Определяя свой стиль прохождения, нам предстоит использовать различные виды магического оружия и щитов. Тут нам предстоит решать различные головоломки, сражаться с огромными боссами, встречать на своем пути множество друзей и врагов в волшебных лесах, заснеженных горах и опасных пещерах. Следующая интересная и простая освоение и понимание игра это Juicer CFU Finger. По сути, это симулятор соковыжималки, и судя по этому, нам предстоит выжимать сок из различных ингредиентов, не поранив при этом наши пальцы. Интуитивно понятный игровой процесс заключается в том, чтобы одним касанием опустить фрукт или овощ в соковыжималку или выбросить его в сторону. Нужно быть предельно осторожным и реагировать вовремя, чтобы не опустить случайным образом руку в соковыжималку, иначе вам будет бобо. Игра до безобразия простая но и никогда еще выжимание сока не было столь интересным. Нам предстоит возможность выжать сок из более чем 30 ингредиентов, а также на выбор будет более 20 видов ру, 5 соковыжималок и 5 различных локаций. Полностью автономное и не требует подключения к интернету. И на очереди у нас игра под названием Mobile Royale, это у нас MMORPG, в которой идет война. В отличие от других RPG, Mobile Royale глобальная игра в реальном времени, в настоящем 3D. Если вы любите хорошие сражения, то эта онлайн стратегия вам обязательно понравится. Тут нам предстоит собрать огромную армию и начать свой поход, присоединяясь к сражениям легендарных полководцев. Тактика и стратегия помогут вам сокрушить врага и пусть весь мир узнает кто тут главный. Под нашим командой Будут летающие корабли и плавучий фор Различные типы войск и их построения На выбор нам предоставят самых разнообразных героев разнообразных рас Расы людей, расы эльфов, дворфов, зверолюдов, рыцарей и магов Вы увидите увлекательные сражения и услышите истории, в которых участвуют величайшие герои Вот такая вот интересная РПГ-шечка, друзья Качайте, играйте, наслаждайтесь если после того, что я уже продемонстрирую выше, ваш интерес к играм на Android или iOS начинает угасать, то спешу вас подогреть еще одной зажигательной игрой Spicy Piggy, в которой нам нужно будет играть за поросенка, съевшего острый перец, чили и бегущий изо всех сил к источнику воды. При этом на его пути будет множество препятствий, коварных ловушек и жестоких обитателей леса. Необходимо будет проявить быстроту реакции, ведь на каждый уровень дается ограниченное время, а потому необходимо будет бежать как можно быстрее и сметать противников на своем пути по пути решая интересные головоломки. В этой игре интуитивно простое управление в одно касание, которое станет отличным дополнением к сверхдинамическому игровому процессу. Граф тут достаточно красочный, в, такой, в, в таком режиме, ссылочка на игру будет в описании, переходите качайте и играйте. И мы переходим к еще одной интересной игре, Rogue Engines Open Beta, с видом от третьего лица, где нам предстоит использовать навыки паркура для максимальной эффективности в бою. Так как нам можно будет забираться на стены и различные возвышенности, то геймплей в игре ожидается быть очень динамичным. Нам на выбор предоставляет большое количество персонажей, много популярного для шатанов оружия и три режима игры. В игре неплохая графика, а потому картинка смотрится красочно и современно. Ну и давайте немного отвлечемся от персонажей и перейдем к технике. А лучше сразу к танкам Battle Tanks Legends of World War 2 предоставит нам возможность почувствовать себя командиром боевой машины времен Второй мировой войны, но только в реальном времени и на своем мобильном устройстве. Ну и вкратце про геймплей. Перед стартом нам необходимо будет выбрать танк, на котором нам и предстоит воевать. В игре на данный момент предоставлено более 30 уникальных и эксклюзивных машин. Играть можно будет на разных полях для сражений, европейских городах, промышленных зонах и на безлюдных пустошах. Также в этих танчиках по классике присутствует проработанная система развития от танков первого уровня и до десятого. Кроме того, можно будет менять модули, настраивать оборудование, применять камуфляж и многое другое. Возможность сыграть с друзьями не даст вам застучать в одиночестве. Можно будет вступить в клан и рвать противника на части в кооперативных и рейтинговых боях, завоевывая при этом ценные призы. Топ, ну никак не может обойтись без какого-нибудь смачного современного хоррора. И да, да, друзья, предоставляю вам Arist in Peace аркадный хоррор, в котором мы будем играть за маленькую Джарджину, которая пытается проснуться от страшного кошмара, сотканного из ее самых худших страхов. Ну и по такому же принципу можно будет сыграть и за других персонажей. Основной геймплей заключается в том, чтобы убить главного босса и не разбиться самому. Это означает то, что наш персонаж состоит из хрупкого стекла, и любое препятствие на пути может стать для нас фатальным. А чтобы такого не произошло, нужно будет технично раскачивать нашу парфоровую статуэтку, чтобы миновать все преграды и нанести боссу смертельный удар. Ну а пока вы испытываете свои навыки, мы переходим к следующей игре Battle of Titans, или сокращенно бот. Так что же это за бот такой, давайте с вами посмотрим. Это современный командный шутер, в котором мы будем управлять титанами-мехами. На выбор будут предоставлены мехи легких, средних и тяжелых конструкций, вооруженные ракетами, пулеметами или электропушками, и даже можно использовать орбитальный удар с межпланетного дредноута. В игре присутствует продвинутый конструктор, с помощью которого можно создать именно того бота, который нравится именно вам. Игровые сессии достаточно короткие, от 6 до 15 минут. Настоящая инъекция адреналина в разумные временные сроки. Всем рекомендую попробовать. Ну а мы переходим к последней игре в нашем сегодняшнем топе. Это Art of War 3, который на сегодняшний день заслуживает почетное место в мобильных реал-тайм стратегиях. Действие этой игры происходит в недалеком будущем. Нам необходимо будет выбрать сторону, за которую мы и будем сражаться в PvP боях мировой войны. Предстоит придумывать разнообразные тактики боя, разрабатывать свои победные стратегии, совершенствовать пехоту, турмовую технику, танки, флот, авиацию и суперское оружие для получения превосходства над противником на поле боя объединившись со своими друзьями, этот процесс станет более интересным и увлекательным. Еще раз повторюсь, ребят, что ссылочки на все представленные в данном выпуске игры вы можете найти в описании под данным видео. Приятного геймплея всем, друзья!